Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. Прошедшая неделя с 11 по 17 мая 2020 года была богата на новости, связанные с движением резонансных законопроектов. Об одном из них я рассказывал в предыдущем видео. Конечно, это изменения в закон о полиции, которым резко расширяются права полицейских. Обзор этих изменений вы можете найти на канале по подсказкам или ссылкам в описании к видео. На мой взгляд, не менее значимыми были новости о прохождении в Госдуме законопроекта об электронном голосовании, а также информация о пакете правительственных мер экономической поддержки на фоне борьбы с коронавирусом. На мой взгляд, все это подготовка населения к предстоящему всенародному голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. В апреле в связи с коронавирусом власти были вынуждены отложить это мероприятие. Сейчас же, несмотря на вероятное достижение пика заболеваний в стране, замечу в условиях мягкого, но карантина, власти планируют постепенный выход из него и проведение голосования в июне 2020 года. На протяжении уже более двух недель, по официальным данным, в России за сутки регистрируется порядка 10 тысяч заболевших. Из них более половины приходится на Москву. Не исключено, что до регионов эпидемия еще не докатилась. Но, как сказала Нищенко, вирус выдыхается. Насчет ослабления вируса, лично я совсем не уверен. А вот то, что экономика трещит по швам, на протяжении уже полутора месяцев основная часть населения остается без заработка и, соответственно, растет недовольство граждан, это безусловно. Последние две причины, на мой взгляд, являются истинным основанием для ослабления карантинных мероприятий. К чему приведут решения власти, покажет время, но указанные законодательные инициативы свидетельствуют, что власть, во-первых, не исключает массовых протестных выступлений, поэтому расширяет полномочия правоохранительных органов, во-вторых, пытается реализовать новые схемы голосования и, в-третьих, хоть какими-то выплатами пытается задобрить население перед голосованием. О новых правительственных мерах поддержки, скорее формальных, в следующих видео. Сегодня же расскажу об изменениях в сфере избирательного права. На мой взгляд, тесно связанных с современной ситуацией в стране. Итак, 13 мая Госдума приняла закон о возможности голосования на выборах всех уровней через почту и интернет. Изменения вносятся в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Соответствующие поправки в законопроект, который изначально касался... Порядка сбора подписей и проверки подписных листов неожиданно внесли ко второму чтению и за несколько часов приняли в окончательном варианте. 16 мая законопроект принят в третьем чтении и направлен для одобрения в Совет Федерации. Такая схема рассмотрения законопроектов уже стала традицией. В законопроекте, принятом в первом чтении, речь идет об одном, а ко второму чтению он преображается иногда до неузнаваемости. Формальный повод эпидемия коронавируса которая заставила депутатов расширить возможности дистанционного голосования. По всей видимости, периодом эпидемии дело не ограничится. Согласно информации СМИ, законопроект на федеральном уровне разрабатывали в Кремле. Введение новых механизмов аргументировали необходимостью охраны здоровья граждан в случае продления карантинных мер. В законе обозначена возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе на выборах президента. Согласно документу, будет не обязательно проводить голосование на избирательных участках. При этом многие эксперты отмечают, что в целом голосование вне избирательных участков может помочь власти лучше контролировать результаты выборов. Фактически этим законом будет уничтожена тайна голосования. Закон позволит контролировать волеизъявления бюджетников, госслужащих, работников Газпрома, Роснефти и других монополистов. Как следствие, будет обеспечена победа на выборах кандидатов от партии власти. В среднесрочной перспективе закон нужен для проведения сентябрьских региональных выборов, а также для проведения голосования за поправки в Конституцию и обнуление президентских сроков. С учетом настроений в обществе сложно прогнозировать количество пришедших на выборы. Сколько людей придет на участки? Используя формат дистанционного голосования, можно легко увеличить явку а вместе с ней и легитимность голосования. В предлагаемом законе не предусмотрено никаких способов контроля процедур удаленного голосования. Поэтому недобросовестные организаторы могут использовать новые механизмы в своих целях. Представители Госдумы высказывают мнение, что применять новый закон на голосовании по поправкам не удастся. Вся процедура регулируется отдельным нормативным актом. 20 марта 2020 года ЦИК действительно утвердил постановление о порядке голосования по поправкам в Конституцию. Однако, с учетом избирательной оперативности Госдумы и иных государственных органов, нельзя исключить внесение соответствующих изменений также и в иные законы и подзаконные акты, что может повлечь развитие ситуации по указанному выше сценарию. Норма о по почте была прописана в законе с 2002 года. Но она была формальная и никогда не использовалась. Кроме того, такой вариант мог быть применен лишь на региональных выборах. Теперь предлагается, что ЦИК получит право вводить голосование по почте на любых выборах – муниципальных, региональных или государственных. И хотя это новшество подается как отклик на пандемию, закон не связывает ЦИК никакими условиями. Ранее в законе было прописано, что учитываются голоса, поступившие не позднее окончания времени голосования. В новом законе такая норма отсутствует и непонятно, когда прекращать учет голосов, ведь избиратели могут направить свой бюллетень почтой до истечения времени голосования. С учетом уровня работы нашей почты бюллетень может поступить в избирательный участок через несколько дней. В таком варианте когда ожидать окончательный результат подсчета голосов? И что можно сделать для достижения желаемого результата в течение этих нескольких дней? Думаю, каждый может представить различные варианты действий избирательной комиссии. Возможно, я несколько обостряю ситуацию, и данные нормы будут введены ЦИК. Но, строго говоря, избирательное право должно нормироваться законом, а не законными актами. Фактически, голосование почтой – это один из вариантов досрочного голосования, предполагающий особый способ подсчета голосов. С учетом российских реалий, когда итоги голосования досрочников очень часто сильно отличаются от итогов голосования в день выборов, особые способы голосования вызывают особо сильные подозрения. Так же как голосование почтой, электронное голосование может быть введено на уровнях любого уровня. В 2019 году в округе номер 30 Москвы на площадке мэрии был проведен первый эксперимент с дистанционным электронным голосованием. Мнения о его результатах разделились. Во-первых, результаты очного и дистанционного голосования оказались противоположными. По результатам очного голосования опережал оппозиционный кандидат, а по результатам электронного – провластный. В результате сложения голосов кандидат от партии власти набрал на 84 голоса больше. Во-вторых, система электронного голосования зависала, что не позволяло проголосовать всем желающим. Указанное обстоятельство дает основание сомневаться в полученных результатах и предполагать корректировку результатов выборов заинтересованными структурами. Необходимо отметить, что за рубежом не спешат вводить дистанционное электронное голосование, в том числе и в странах со значительно более высоким техническим уровнем. Основная причина – невозможность гарантировать одновременно тайну голосования и точный подсчет голосов. Защита голосования от хакеров достаточно серьезная проблема, которую окончательно вряд ли можно решить. Но для России есть еще более острая проблема – возможность внутреннего вмешательства лиц, имеющих доступ к работе системы. Эти люди работают либо в органах власти, либо в организациях от власти зависящих. Соблазн нести коррективы в результаты электронного голосования может быть слишком велик. И не только общество, но даже избирательные комиссии не смогут этот процесс контролировать. Вопросы дистанционного электронного голосования не проработаны ни технически, ни юридически. Поэтому с его внедрением нельзя спешить. Однако очевидно, что власти заинтересованы в скорейшем внедрении дистанционного электронного голосования. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Если у вас есть вопросы или нужна помощь – обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате.